Привет, Олег. Ты решил сходить в поход? Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Хорошо, ты взял вещи? Ты серьезно? Ты ничего не взял? Ладно, я тебя научу выживать. Держи. Mm -hmm. Тебе нужна еда, например, ягоды. Mm -hmm. Ты что съел? Это вороний глаз. У тебя начинается тошнота, а сердце замедляется до 40 ударов в минуту. Просто запей воды. Держи. <мес> Ты потерял <мес> воду? Ладно, рядом есть источник. <мес> Ты был бы <по> грязной воды, <мес> чистый источник был рядом. В грязной воде много паразитов, например, траконкулёз. Ладно, ты еще голодный, ты можешь покушать грибов. Это мухомор. Если ты его съест, то у человека начнется муссомол. Короче, галлюцинация. Ты потерялся в лесу. И уже наступила ночь. Ладно, ты еще голодный. Ты можешь половить рыб. Или поохотиться. <свес> Я вижу, ты решил половить рыб. <свес> Хорошо, тебе <свес> есть сырой, ее нельзя. Ее надо пожарить. <свес> Для этого нужно сделать костюм. Камни должны быть выше леса, а то лес горит. Лес горит! Уходи из леса! Только не иди в пещеру! Я что сказал? Mm -hmm. Уходи из пещеры! Mm -hmm. Ладно, тебе нужно найти выход. И не дыши дымом. Mm -hmm. Mm -hmm. Покупайте и кушайте наши хобби и станете умным, как Акью. Олег! Олег, ты жив. Ладно, у меня есть пан. Тебе нужно вытукнуть большой камень. Снаружи ты один не справишься. <плёк> Олег. Глеб, Даша, Антон, берите Олега и бегите из леса. Бегите по этим веткам. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну на этом все. Желаем вам удачи. Всем пока-пока.